Так, еще раз здравствуйте. Я тут еще не разобрался до конца с этими гаджетами, и поэтому случайно как-то удалил предыдущую запись, поэтому хочу повторить ее, потому что это очень важно. Речь идет о предстоящем тренинге, который будет проходить в Крыму осенью. И я хотел бы рассказать о том, как это все будет и что самое важное. Самое важное в тренинге – это его организация. И я говорил о структуре которая необходима для создания любого начинания, любого действия, любого дела И обеспечивает успех, соответственно. И вот э, наш тренинг будет основан именно на такой позиции. Э, там имеется начало, как у, у любого романа, э, хорошо написанного. Там есть развитие кульминация и сказать финал в начале когда вы посещаете тренинг то вы сталкиваетесь с тем уровнем и прорабатываете тот уровень который на котором находитесь это уровень вашей повседневной жизни мы его называем агрессивно защитный вот. Это уровень наших, нашего поведения, который направлен на завоевание успеха у людей, на получение одобрения, признания, уважения. Вот это все для нас очень важные вещи. И когда мы оказываемся среди других людей на тренинге, естественно, мы хотим, чтобы нас тоже определенным образом воспринимали. И мы будем наблюдать за тем, насколько для нас это важно, насколько мы смотрим, кто на нашей стороне, кто нам интересен, кого можно вообще оставить без внимания. И вы будете себя узнавать э, с этой стороны. Но этот уровень агрессивно-защитный, он достаточно быстро проходит, если мы продолжаем идти дальше, а ведь это интенсив, и мы продолжаем идти дальше, то потом вы сталкиваетесь с уровнем, который называется уровень уязвимости. Защиты уходят, и вы обнаруживаете внутри себя какую-то боль, какой-то страх. Вот. то что вы прячете от других в своей повседневной жизни и с чем в повседневной жизни вы обычно не сталкиваетесь сознательно вы со стараетесь этого избегать вот в чем польза интенсива потому что вам не дадут убежать на этот раз вы вынуждены будете столкнуться лицом к лицу со своей зоной уязвимости со своими страхами и когда вы пройдете этот уровень, вы окажетесь в той зоне, которую обычно называют зоной осознанного присутствия или чувства «я есть, я существую». Вы просто существуете, вы это понимаете, вы это осознаете без всяких слов, напрямую. Этот опыт называется «опыт прямого переживания себя». Когда вам не нужно слов, вы без слов понимаете, что вы есть. Этот уровень, к нему обычно стремятся искатели, занимаясь медитациями, путешествуя по разным экзотическим странам. Вы этого достигнете в конце тренинга, чистоты бытия, чистоты сознания. Когда пройдете и снимете с себя все, образно говоря, одежды, все защиты, навороты социальные и просто окажетесь чистым присутствием спокойным блаженным осознающим на востоке это называется э, бытие сознания блаженства садчитананта и вовсе не обязательно испытать это отправляясь куда-то в дальние страны такие как индия например вот. И еще по структуре хочу сказать, когда наша нервная система реагирует на стимулы и их пытается организовать, она дает команду железом внутренней секреции нашей нервно-мышечной системе как-то реагировать и вот когда вы проходите свой защитный уровень ваша нервно-мышечная система склонна реагировать защитным образом мы называем это рефлексы пассивно-оборонительные активно- оборонительные мы сжимаемся и задействуем мышцы сгибателей или разжимаемся разжимаем руки стремясь кого-то атаковать или двинуться вперед и преодолеть препятствия и постоянная репетиция в голове вот этих форм поведения, защитных и агрессивных, она приводит к хроническим мышечным зажимам. Когда вот эти рефлексы оборонительные находятся в хроническом тонусе, то вот наш восстановительный рефлекс, он угасает. И мы не можем, вот как кошки или собаки, которые только что вышли из схватки или были напуганы через пять минут лежать на лужайке и там наслаждаться опять жизнью. Мы вынашиваем это с собой, эти идеи обрастают рассказами о том, что это не лучшее время для нашей жизни сейчас наступило. И наше тело продолжает сжиматься. И вот эти хронические зажимы, как реакция на опасность, мнимую или реальную э, угрозу для выживания, э, они постоянно подпитывают наш мыслительный процесс с другой стороны. Получается замкнутый круг. Наш мыслительный процесс приводит к, э, ну, его не варианте, приводит к сжатию тела, а сжатие тела хроническое, когда мы не можем его расслабить, приводит к запуску этого мыслительного процесса, когда мы начинаем думать о жизни как об угрозе для нашего выживания. Поэтому, когда мы на тренинге будем проходить на эти вот тематические блоки социальных страхов в попытке добиться успеха и избежать поражения, мы будем наблюдать за тем, как наше тело реагирует на эти страхи, и эти э, блоки э, псих, интеллектуально-психологические и э, телесные, они будут в равной пропорции сочетаться э, с тем, чтобы вы могли исследовать их в определенных упражнениях, снимать восстанавливать дыхание на дыхание будет очень много упражнений плавных мягких без насилия и каждый день чередуя упражнения телесной телесных практик и ментальных мы будем выявлять и разблокировать тело от этих оборонительных рефлексах, которые находятся в хроническо зажатом состоянии и образуют доминанту в коре головного мозга, в двигательно-чувствительной зоне коры. В результате эти зажимы в значительной степени устраняются, и вы в итоге... Мало того, что сознание у вас становится чистое в конце тренинга, и вы можете просто присутствовать без мыслей, главное, что ваше тело тоже становится к этому моменту чистым. Зажимы, они как бы растворяются, и вы чувствуете в себе вот, вот это дыхание. Знаете, есть спортивный тип дыхания, да, глубокое дыхание, но дыхание спортсмена, который хочет достичь успеха любой ценой. И есть глубокое дыхание дирижера симфонического оркестра. Когда он смахивает палочками, и дыхание проникает до самых глубинных клеточек его тела. Он чувствует музыку, он чувствует ткань произведения, которое он дирижирует перед оркестром. Вот. вот так вы будете воспринимать жизнь, вот так вы ее будете чувствовать, дыша вот именно типом дыхания дирижера симфонического оркестра, который вдохновлен тем, что он делает в данный момент времени. Если тело ваше, как бы вы ни медитировали, как бы вы ни упражнялись психологически и ментально, если оно не получит информацию, что ему ничего не угрожает, оно не расслабится. И вы не сможете чувствовать себя расслабленными. Вы можете думать, что вы расслаблены, но вы не будете чувствовать себя так. А в результате тренинга вы это ощутите. Вот. Такова в общих э, чертах организация и динамика, которая будет происходить. И так во всем. Это вот как матрешки, как распускание цветка как дни недели. да, Мы начинаем с понедельника и заканчиваем тем, что отдыхаем в воскресенье. Бог создал мир за шесть дней, седьмой отдыхал. Мы создадим с вами свой мир за шесть дней. 7 седьмой будем отдыхать. Вот. И вы приобретете очень много упражнений и навыков. Навыков главное для того, чтобы использовать их после тренинга то есть результат проявится автоматически без всяких как бы, сомнений то что у вас появится это ощущение что вы будете чувствовать себя расслабленно ну то есть как дома и чувствуя себя как дома у вас от вас будет исходить такая аура аура доброжелательности и в то же время Мозги будут мыслить по-деловому. Это не просто, ах, я вас всех люблю. там Нет, у вас будут хорошо работать мозги. Вы любите, и смотрите, и думаете, и действуете. Это все как бы в унисон, в одном направлении. Качество жизни меняется, и продуктивность возрастает. Ну, и буду я дальше вам говорить еще о некоторых деталях. Но, опять же, Гёте, по-моему, сказал, что быть скучным – это сказать все. Надо, чтобы что-то оставалось загадкой. Вот, потому что тренинг, он имеет определенную и сюжетную линию, как хороша, хорошо поставленный фильм. Вот. Да, о жанре не будем говорить. Ну вот на этом все на сегодня. Спасибо тем, кто смотрел или еще посмотрит. До свидания, до новых встреч.